Корона Коронабесия. Ограничительные меры при COVID-19 не имеют медицинского обоснования. Почетный директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Владимир Сергеев в течение 10 лет возглавлял Главное управление карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР отвечает за борьбу со всеми эпидемиями в стране. Сейчас множество профессоров и академиков всех специальностей говорят о COVID-19. И в этом хоре тонут редкие голоса профессионалов по борьбе с эпидемиями. Корреспондент МГА Болеслав Лихтерман попросил Владимира Петровича оценить текущую эпидемиологическую ситуацию и меры борьбы с новой инфекцией. Академик Сервигеев прислал текст планируемого выступления перед своими коллегами в РАН. А вместо своей фотографии, полушутя, предложил разместить снимок собаки, выгуливающей своего хозяина. Читателям МК он пожелал благополучно пережить коронабесие. Этот удачный неологизм и стал заголовком этой статьи. Полгода прошло с момента попадания нового коронавируса в человеческую популяцию. За это время заразились 0,6% населения Земли. Доля умерших от COVID-19 составила чуть больше 0,7% из одного миллиона ежегодно умирающих в мире. В России инфицировано 0,2% населения. Как видно, картина далека, далека от ужаса и паники, всеместно нагнетаемых всеми видами СМИ. Пришло время подвести первые итоги и определить позицию профессионального сообщества к проводимой профилактике этой инфекции. Паникеры из ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. 30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку COVID-19 угрозой, имеющей международное значение. 11 марта уже объявила пандемию. В штаб-квартире Европейское бюро ВОЗ 12 марта провозгласило всеевропейскую эпидемию. На тот день в 51 стране европейского региона было выявлено около 20 тысяч инфицированных и менее 1 тысячи умерших, при численности населения почти 950 миллионов человек. К сожалению, это не первый случай провоцирования ВОЗ необоснованной паники. В 1994 году данная организация сообщила о вспышке легочной чумы в Индии. Инициатор стал генеральный директор ВОЗ господин Накадзима, который по рентгенограмме легких определил, определил этиологию пневмонии. Тогда там быстро насчитали 1061 случай якобы легочной чумы и 54 летальных исхода, и ВОЗ издала циркуляр о международной опасности, новой эпидемии легочной чумы. После этого Россия временно закрыла авиасообщения с Индией. Впоследствии международные эксперты проанализировали ситуацию и доказали, что никакой легочной, а также и бубонной чумы в 1994 году в Индии не было. Такую же панику иниционер инициировал ВОЗ в 2009 и 2013 годах с якобы эпидемиями свиного и птичьего гриппа. Эти примеры показывают, что этой организации свойственно грубо ошибаться в оценке эпидемиологической ситуации. Обычной эпидемией считается вспышка когда число заболевших достигает 5-7% населения. На момент панического сообщения ВОЗ в марте 2020 года признаков эпидемии не было, как нет их и сейчас. Ситуация может быть охарактеризована как эпидемическая вспышка малой интенсивности. Это становится очевидным, если отвлечься от тиражируемых СМИ абсолютных цифр и перейти к интенсивным показателям, как это принято при научном анализе. На май месяц в европейском регионе было инфицировано всего 0,5% населения. Неправомерно говорить и о большой угрозе здоровью населения от COVID-19. Конечно, смерти есть. Но их число не сказывается на средних ежедневных показателях общей смертности населения, которое только в единичных странах выросла на 1-1,5%. А в большинстве осталось прежней или даже ниже, чем в 2019 году. Это и понятно, так как летальность от COVID-19 низка. В Ухане за время вспышки она составила 3,8%. Это относится к данным по тяжелым госпитализированным больным. В Южной Корее летальность была 0,8%, а при массовом скрининге население оказалось вдвое ниже, всего 0,3%. В России, как известно, этот показатель менее 1%. Низкая летальность в России – это также результат самоотверженного труда и высокой квалификации наших врачей и большого опыта, накопленного в предыдущие годы по лечению пневмонии, бактериальной и вирусной этиологии. По миру ВОЗ декларирует летальность от нового коронавируса около 6%, забывая сказать, что в большинстве стран практически не проводят тестирование населения. И высокий показатель летальности относится к исключительно группе тяжелых больных. Летальность во время вспышек от других коронавирусов была существенно выше. При типичной пневмонии SARS она достигла почти 10%, а при бли ближневосточном респираторном синдроме MERS – более 34%. Контагиозность COVID-19 – существенно ниже, чем при коре, дифтерии и даже коклюше. Приходилось читать странные расчеты, что она якобы выше, чем при сезонном гриппе. Следует напомнить, что ежедневная заболеваемость новым коронавирусом в Москве не превышает 4-5 тысяч, из которых половина бессимптомные носители. Для справки, пик – Эпидемия гонконгского гриппа пришелся в Москве на 2 января 1969 года, когда в один день за медицинской помощью обратились 102 тысячи человек. Вот что такое настоящая эпидемия. Как показал опыт стран, которые уже снимают ограничения, продолжительность вспышки COVID-19, как правило, укладывается в два месяца. Это относится как к странам, вводившим строгие карантинные меры, так и к странам, которые не нарушали обычный ход жизни и, главное, не разрушали экономику. Резюмируя эти данные, следует сказать, что объективно коронавирус SARS-CoV-2 нельзя отнести к патогенам, обладающим высоким эпидемическим потенциалом и несущим серьезную угрозу здоровью населения, Поэтому проводимые драконовские ограничительные меры не имеют медицинского обоснования и являются более разрушительными, чем сама болезнь. К несчастью, они больно ударили и по социальной, и по экономической ситуации в нашей стране. Тщетная предосторожность. По оценке канала Евроньюз «Меры по сокращению» Распространение нового коронавируса в Европе нанесли небивалый ущерб экономике еврозоны, что, вероятно, также содействовало скорейшему снятию непродуманных ограничений. В нашей стране люди, оказавшиеся в принудительной изоляции, так же, как и в других странах, установивших карантинные меры, стали терять работу и средства к существованию. Наибольшей ошибкой региональных властей стал запрет на прогулки, закрытие парков и скверов, что негативно сказывается на здоровье детей, престарелых и хронических больных. Для последних стала практически недоступной необходимая медицинская и лекарственная помощь. Последствия этой непродуманной акции еще скажутся обострениями, а возможно и избыточной смертностью в группах риска, таких как онкологические больные, больные диабетом и другой серьезной хронической патологией, что будет несопоставимо с регистрируемыми смертями от COVID-19. Мытье проезжей части дезрастворами или обработка воздуха на улицах Москвы аэрозолем хлорсодержащего реагента, не воздействуют на эпидемический процесс, поскольку в приземном слое вирус отсутствует. Необходимо незамедлительно отменить необоснованные и, главное, неэффективные действия, предпринимаемые по якобы ограничению распространения COVID-19. Об отсутствии их сдерживающего эффекта на развитие вспышки Говорит плавный, без изгибов и переломов, ход кривой появления новых случаев. По происшествии двух месяцев эта кривая уверенно пошла вниз. Почему-то в основу профилактики COVID-19 в нашей стране поставили изоляцию здоровых, а не выявление больных и контактов, что всегда давало хороший эффект в отечественной противоэпидемической практике. Вспомним случай ОСПы в Москве в 1960 году. Отсутствие строгой обсервации приезжающих из эндемичных стран Западной Европы и США способствовало быстрому разносу COVID-19 по территории наших стран, нашей страны. Известно, что многие представители шоу-бизнеса, заражившиеся за рубежом, демонстративно нарушали двухнедельную изоляцию и заражали окружающих. Однако средства массовой информации не осуждали таких нарушителей и не подчеркивали опасность такого поведения. Маски для больных, а не для здоровых. Принудительное ношение медицинских масок не является эпидемиологически оправданным. В рекомендациях ВОЗ от марта с этого года по ношению медицинских масок в контексте нового коронавируса четко сказано, что они не требуются для тех, кто здоров. Более того, ношение масок здоровыми не только приводит к ненужным затратам, но и создает ложное чувство безопасности. Как сказал в прямом эфире 12 мая директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, Маска себестоимостью 1,5 рубля продается по цене 35-45 рублей. То же происходит и с перчатками себестоимостью 3-4 рубля. Такая прибыль не снилась даже крупному бизнесу. Это обеспечивает хороший дополнительный доход местным чиновникам, а коммерческий интерес служит главным препятствием для необходимой отмены мер изоляции. В документе ВОЗ от 19 марта сказано, что маски обязательны для ношения больными с респираторными симптомами и лицами, осуществляющими уход или проживающими с больными. Естественно, медперсонал должен не только соблюдать требования противоэпидемиологического режима в стационарах и поликлиниках, но и быть полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты. Как сообщали СМИ, организации, занятые коммерческой реализацией масок, часто не успевали обеспечить этой защитой медицинских работников. Поэтому среди медиков, к сожалению, много больных COVID-19. Какие же рекомендации могут быть предложены на основании вышеизложенного? Во-первых, Содействовать максимально скорой отмене всех ограничительных мер. Это надо сделать сразу, а не растягивать на длительный срок. Не надо уподобляться человеку, который из любви к животным любит хвост, рубит хвост собаки по частям. Из-за ограничений на передвижение продолжительном пребывании внутри помещений в скучных условиях можно ожидать в ближайшие месяцы, роста числа обострений, хронических болезней, онкологической патологии, туберкулеза. Поэтому немедленная отмена всех ограничений это вопрос выживания людей. Во-вторых, следует немедленно разблокировать секверы и парки и разрешить гулять детям и лицам пожилого возраста. Необходимо восстановить работу детских, летних, оздоровительных учреждений. В-третьих, для сохранения облегчения разобщенности и снижения нагрузки на общественный транспорт необходимо стимулировать использование личного автотранспорта. Для этого следует временно отменить плату за парковку. В-четвертых, необходимо максимально оперативно запустить все производства, торговлю и сферу услуг, чтобы смягчить надвигающийся экономический и финансовый кризис что, как показали 90-е годы, будет сопровождаться избыточной смертностью населения. В-пятых, можно, вероятно, сохранить некоторые ограничения в сфере развлечений. Это касается массовых мероприятий на стадионах, театрах, концертных залах, ресторанах и ночных клубах. При этом следует разрешить работу летних кафе на открытом воздухе и работу зеленых театров. Владимир Сергеев, Академик РАН, источник, ссылка в описании под видео.